Всем здарова, чуваки, с вами я, Аули. На это видео выходит утром, поэтому мне голос такой старший. Итак, я посмотрел кучу видео на ютубе по теме, как скачать Fall Guys на Android, но в большинстве случаев говорят, что Fall Guys на Android нет, на Android нет, типа видео-рофл и что-то в этом духе. Сегодня я расскажу, как поиграть в Fall Guys, это будет все круто и будет все работать, но у этого способа есть два минуса. Начнем с того, что вы будете играть все-таки на своем Steam аккаунте, и вы не сможете играть как в Market или App Store. Во-вторых, способ, по-моему, действует только на Android. Если вы найдете приложение на iOS, то вы молодцы, можете играть и на iOS. Третье, это деньгозатратный способ, но если у вас нет ПК, вы можете купить схемную клавиатуру и обычную мышку. Надо их подключить к своему Android девайсу, либо iOS девайс, просто к девайсу подключите и все. Дальше, у нас по плану это скачать приложение Steam Link. Он был бета, когда я последний раз смотрел, но если он сейчас уже не бета, просто скачать приложение Steam Link. Это приложение позволяет вам при запущенном ПК играть в Fall Guys. Этот способ подойдет для людей, у которых слабых ПК, ноутбук или что-то в этом духе. То есть то, что не тянет Fall Guys нормально. Вы просто подключаетесь через Steam Link к своему аккаунту Steam, Запускайте Fall Guys на компьютере, запускайте Fall Guys на телефоне. Все. Вы находитесь в игре. И как вы можете играть спокойно с помощью варитуры и мышки. Вот и все. В принципе, никакого секрета нет. Можете играть в Guys спокойно на Android. А с вами был Вули. Если вам видео хоть капелька понравилось, С вас только подписка. Всем удачи, всем пока.